Приветствую вас на моем канале. Если вы смотрите это видео, значит вы действительно хотите заработать в интернете, найти достойный проект, который будет приносить доход, пассивную прибыль. Давайте поподробнее рассмотрим, что же это за проект. Это игра с выводом реальных денег. Игра от создателей MotorMoney.org. Уже существующий довольно долго проект, который работает на протяжении 10 месяцев. И не сдулся. Данный же проект Fruit Money от уже известного админа действует 163 дня. Непрерывно работает. И на сайте приведена статистика о том, что люди вносят деньги, инвестируют в этот проект. Людей уже здесь 468 тысяч человек. И вот обратите внимание, это выплаты, которые уже сделаны. Сделаны за 163 дня непрерывной работы. Игра представляет из себя сад, в котором нужно сажать деревья, соответственно, покупая их. Существует как минимум два способа развития сада фруктового. Можно завести деньги в проект, либо заработать. Заработать можно здесь на выполнении заданий, на просмотре сайта, сайтов в серфинге. Вот, за просмотр каждого сайта платят определенное количество денег. Также можно разместить сайт личный для серфинга, чтобы другие просматривали. Но, соответственно, нужны вложения. Так, смотрите, можно заработать здесь и не внося деньги. Каким образом? При регистрации дают одно дерево, 10 рублей стоит которое. Одну яблоню. Оно начинает приносить доход, плоды. Ну вот смотрите, соответственно, все деревья приносят доход. Со временем можно собрать урожай. Собрать урожай, прийти на системный рынок и продать. Вот в данном случае за 39 копеек мы продаем весь собранный урожай. Эти средства поступают тут же на вывод. То есть мы можем заказать выплату непосредственно либо на кошелек, либо на платежную систему. Никаких ограничений здесь по выводу нет. То есть платежных баллов, которые часто препятствуют выводу средств. То есть мы можем спокойно выводить. Либо проинвестировав эти деньги на покупки, либо на рекламу. То есть вот здесь есть кнопочка обмен баланса. И мы меняем. Например, вот 2 рубля, там, произвести обмен на покупки. Вот. Обменяли деньги, и ушли вот сюда. Либо на рекламу. Так, что здесь еще интересного? Здесь есть конкурсы. Конкурсы. Лучший инвестор, да, вот проходит конкурс. Кто больше внесет средств, да, за это пополняется его баланс. От проекта, то есть он побеждает в конкурсе и выигрывает деньги. А лучший вот это, то есть кто больше всех пригласит людей. И они в свою очередь пополнятся на большие суммы. Партнерская программа. Двухуровневая реферальная система. Вознаграждение 7 процентов за, за пополнение рефералов первого уровня 3 за пополнение рефералов второго уровня и за просмотр рефералами э, заданий вернее, не заданий а сайтов серфинге платят вам пол копейки соответственно если люди смотрят больше сайтов то вы получаете ну, уже более крупный доход и 5 от суммы пополнения рекламного баланса рефералом первого уровня тоже я считаю неплохо. Сам я просмотрел вот сайтов в серфинге. Да? Видите, 2000 сайтов. Так как не вложил ни копейки в этот проект. Сейчас у меня уже 21 дерево. 21 дерево. Оно приносит доход. Я на системном рынке продаю за живые деньги. И уже делаю реинвест. Покупаю еще, еще деревья. Который, кстати, можно еще увеличить по уровню. Вот обратите внимание, есть таблица увеличения по уровню. Стоимость перехода на второй уровень, допустим, увеличить яблоню в доходах. Вот она будет приносить, если мы ее улучшим до второго уровня, будет приносить 12 плодов, 12 яблок и плюс еще бонус 1,2 1 яблока. То есть это очень, ну, будет выгоднее, чем покупать 5. Яблони отдельно. Также можно перейти в полную таблицу и посмотреть вот по другим деревьям. По другим деревьям. У каждого дерева своя доходность. Она ограничена максимумом. Например, у яблони это 30%. У абрикоса это 35% в месяц. Ну, соответственно, и бонусы вот здесь вот неплохие. Также здесь есть платные задания. Да, за них вам будут платить деньги. Здесь их не так много, но можно на них заработать. Пополнить баланс можно разными способами. В том числе это криптовалюты, агрегаторы платежей, интернет-банкинг и платежные системы. Их здесь в достаточном количестве. Также мобильные платежи и, пожалуйста, можно наличными вносить. По поводу вывода. Заказывать выплаты тоже можно на различные системы. Можно на телефон можно на Kiwi кошелек. Очень удобно. На какие системы удобнее выводить, пожалуйста, можно это все сделать. Каким еще образом мы можем без вложений играть в эту игру и получать доход? Здесь присутствует бонус, вот такой дают раз в день. И обратите внимание, если заходить каждый день, то величина бонуса возрастает. да Вот 4 дня подряд я заходил. И вот завтра, сегодня я уже получал, завтра я получу от рубля 20 копеек до 3 рублей бонус. Развивайте свой сад, сажайте деревья. Кстати, о втором проекте от данного админа я вам тоже оставлю ссылочку. Посмотрите, очень тоже замечательный проект. Вот здесь на сайте еще указаны зеркала. Зеркала проекта fruitmoney.net, fruitmoney.biz и fruit.money. Если с основным сайтом что-то случилось, то можно найти зеркала, перейти на зеркала. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик. В дальнейшем я еще расскажу об интересных проектах, которые уже давно существуют. Перспективные. И на которых можно зарабатывать. Всем пока.